Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим о крайне интересном мини itx корпусе. Речь пойдет о известном в узких кругах SSUPD Mishly Shows, который без зрения совести многие включают в тройку лучших корпусов под мини itx сборки. Давайте разбираться, так ли это на самом деле. Итак, Mishly Shows, Mesh and Delicious, ну или по-русски сетчатый и вкусный. Корпус, который никто в Россию не завозил и не завозит, ну вот собственно не нашлось заинтересованного магазина и купить его по факту можно лишь в каком-нибудь немецком магазине, используя фирму посредника, благо их сейчас развелось как тараканов. Собственно я свой Мишлишоус как раз таки таким образом и заказывал. Обошелся он мне со скидкой примерно в 150 евро, плюс еще примерно 50 пришлось отдать за доставку и разные прочие сборы. Но не. Не такой цене, ибо это дорогая полностью сетчатая версия с PCI-Express 4.0 riser. Если же брать версию с одной стеклянной стенкой и райзером третьего поколения, то ценник будет на 60 евро дешевле. Что как вы понимаете очень даже неплохо, ибо его главные конкуренты NR200P от Cooler Master и Q58 от Leon Стоят не шибко-то дешевле, хотя конечно все зависит от версии корпуса и размера скидки на него. Ну и все вместе они образуют тройку лучших Mesh, то есть продуваемых, перфорированных, менее с корпусов с более-менее приемлемым для нас ценником. Но чем же он так хорош, спросите вы? Ну, основная фишка данного корпуса в том, что он с четырех сторон покрыт сетчатыми съемными мэш-панелями. И даже там, где панелей нет, например, снизу или сзади, все равно все покрыто дырками, что делает данный корпус прекрасно продуваемым, хотя, надо признать, нифига не пылезащищенным. Причем снять можно буквально все панели, обнажив корпус до одного голого каркаса. И открою вам секрет, но это не предел его разборки. Однако для доступа почти во все уголки и удобной сборки и обслуживания даже этого более чем достаточно. Но продуваемость это не самое главное, ибо как мы и сказали, два его основных конкурента также не страдают от перегрева. Главная же фишка Мишлишоуса в универсальности, то есть можно собрать ПК под разные задачи и огромных возможностях по размещению железа при довольно скромных габаритах всего в 14 литров. Ну что ж, давайте уже начнем сборку ПК в данном корпусе, я подробно расскажу, что же сюда можно впихнуть, список на самом деле будет довольно увесистый. Итак, по материнкам все стандартно, только мини atx ну и можно засунуть мини dtx то есть плату чуть удлиненную вниз. Хотя такая плата на рынке нынче лишь одна, это Asus Impact, и особого смысла ее покупать я лично не вижу. Плата же большего формата, запихать в Meshly просто невозможно. Я в данную сборку решил поставить процессор 12700KF, который остался у меня после огромного теста водянок, и в пару к нему будет плата Gigabyte 690 на Урус Ultra, будь она неладна. Ибо под нее у меня был отличный комплект памяти от компании Patriot. Это Patriot Viper Steel на 3200 МГц со вполне стандартными таймингами 16, 18, 18, 36. Объем у нее в 32 гигабайта, чего более чем достаточно для рабочих задач типа рендера видео. И в целом память недорогая, имеет хорошие, но не громоздкие радиаторы и по цветовой схеме идеально подходит для нашей строгой сборки. Но возникла одна маленькая, но весомая проблема. Дело в том, что я очень долго охотился за данной материнской платой под четвертую память и купил сэмпл с компьютера юниверса Но ребята на складе, видимо, на путали с артикулами, так что мне пришла материнка по DDR5. И был бы с ним, но, как оказалось в дальнейшем, большинство плат формата mini-ITX от гигабайта на 1700 сокете оказались проблемными. Рандомные выключения, отвал сетевой и проблемы с прохождением сигнала по райзеру. На Reddit целая ветка, посвященная жалобам и теме возврата. Так что пришлось менять ее на Asus ROGX 3XB660i Gaming Wi-Fi и покупать комплект DDR5 памяти. Но на момент сборки я еще об этом не знал и благополучно ставил под радиатор для M2 SSD вот такой вот Patriot P300 на 500 гигабайт, который мне также предоставила любезная компания Patriot. Это достаточно дешевый NVMe накопитель со скоростями последовательного чтения и записи в 1700 и 1200 мегабайт соответственно. Скорости, конечно, не самые высокие, ибо тут стоит контроллер SM2263XT и не нету, к сожалению, драмбуфера, но, друзья, этот SSD хорош именно за счет невысокой цены и для обычных бытовых задач он вполне себе подходит. Что же касается размещения нашей материнки в корпусе, то она вошла у нас без проблем. То же самое касается и блока питания. Причем заметьте, что корпус позволяет размещать как SFX или SFXL блоки, так и полноценные TX. Что для корпусов такого форм-фактора является огромным преимуществом, потому что мы понимаем что стоимость ATX-блоков гораздо меньше, а их выбор гораздо разнообразней. В моем случае мы будем ставить блок питания от компании Fantex. это линейка AMP, и как я уже рассказывал в своем видео о блоках питания, эта модель полная копия знаменитого полностью модульного Seasonic Focus Gold на 750 Вт, просто с логотипом Fantex на этикетке. Но стоит Fantex обычно дешевле оригинального Seasonic, плюс у него плоские кабели, что намного удобнее в плане монтажа, особенно в таких вот компактных системах. Ну и в качестве охлаждения мы поставим водянку от компании Enermax это LEGMAX 3 на 240 мм, на которой, правда, пришлось в итоге поменять вентиляторы, ибо родные спустя всего неделю работы начали безбожно стрекотать. Хотя, к слову, в данный корпус в теории можно вместить и 280 мм водянки, то есть все необходимые крепежи для этого есть. И вы спросите, друзья, а не мешает ли блок питания трубкам нашей водянки от NRMAX? Ответ прост. Если ставить SFX или SFXL блоки, то нет. Если от с длиной до 150 мм, как в нашем случае, то тоже нет. Если от 150 до 170 мм, то трубки можно будет разместить, но только сверху. Ну и можно поставить кулер с горизонтальной башней, но максимальная высота его не должна быть больше чем 73 мм, что тоже очень даже неплохо, то есть есть достаточно большой пласт кулеров, которые подходят под это ограничение. Ну и теперь самое главное, видеокарта. Тут все просто, если занимать всю заднюю часть корпуса, то сюда влазят варианты длиной до 336 мм и толщиной аж 4 слота. То есть грубо говоря, все карты, которые есть на рынке. Но если размещать видеокарту не вертикально, а горизонтально, то сюда влазят каратыши до 211 мм. Но зато появляется возможность установить под видеокартой на специальный крепеж до 4-х до половиной дюймовых SSD или жестких дисков или же два диска на 3,5 дюйма. Ну или можно использовать какие-то комбинации, допустим 2 плюс 1. Так что, как я уже сказал, корпус дает очень большие возможности для построения ПК под абсолютно любые задачи. Но вы, друзья, спросите, а есть ли у него какие-то минусы? Да на самом деле есть. Во-первых, хотелось бы крепление под вентилятор сверху для отвода тепла от памяти и зоны питания ВРМ материнской платы. Благоумельцы научились колхозе 92-мм вентилятор на верхнюю крышку, и я в этом плане не был исключением. Вентилятор позволил существенно снизить температуры на зоне VRM. Правда, мне некогда было это, друзья, отснять, ибо компьютер нужно было отдавать заказчику, но поверьте мне, этот вентилятор действительно решает проблему. Также хотелось бы в минусы записать гопель менеджмент. Кабели находятся в углублении между системой водяного охлаждения и видеокартой. Если карта или радиатор СВО будут слишком широкими, то могут быть проблемы. Ну и как вы понимаете, полностью скрыть. Кабель от глаз невозможно, именно поэтому все выбирают закрытый вариант корпуса, без стекла, со всеми меш стенками. Тогда все будет красиво, стильно и строго. Ну и также отсутствие антипылевых фильтров вызывает потребность постоянно его пылесосить, что также не очень-то удобно, но стоит сказать, что даже его конкуренты каких-то прям хороших фильтров, защищающих от пыли, тоже не имеют, то есть это либо профанация, как у NR200P, либо фильтров вообще нету. В остальном же корпус очень даже неплохо, я лично не пожалел, что заказал его, у меня остались только позитивные впечатления, правда, как уже было сказано, заказывать его нужно только с Европы, благо даже сейчас, во время кризиса и войны, это вполне себе можно сделать. Ну а данный ПК со всеми доделками и исправлениями нужно забрал заказчик. У меня, друзья, на этом все. Список использованных комплектующих, как и обычно, в описании. Подписывайтесь на канал и до новых встреч!